Yeah, so yeah. yeah. yeah. Продавца ГИМ и продавца Арунту подойти к близи и отдать. Одну вещь, подойдите. Так, а ты, Андрей, э, что-то. Ну, да, какой подойдет? все, отлично, да? Отлично. Отлично. Ребята, маленькая вам радость пришла, поскольку некоторые э, ошибки потратили деньги э, не туда и поскольку у директоров есть э, денежки, то я вам расскажу, зачем нужны еще у нас вот такие карточки. написать э, добрые слова для одного из своих друзей. Ну, чтобы было понятно кому, напишите имя, например, Катя, и затем э, какие-то добрые слова, как будто у него день рождения. Тогда это будет как монетку, и в конце, после урока вы э, тот, кому это написано, то найдет этот фанк и заберет его себе на камеру. Послушай. Нет, я буду брать с последних фактов ходить. Слушаю, Андрей. Так, ребята, подскажите, почему у Андрея есть Windows, а фотошопа нет? Вот он хотел купить за... А, почему у тебя фотошопа нет? У тебя же на фотошоп хватает. Да. Так, где у нас фотошоп? Адайфи, пожалуйста, Андрей Фотошоп. Не да. Так что давай денег. Так, следующий год наступил, 2015 года. насчет 3, поднимайте, то есть не два человека показывают мне сразу 2 и 2, а один человек показывает два, либо оба показывают по одному, если у вас 2. Раз, два, три, 15. Так, значит, Кирилл, 3 стоит, у вас фотошоп, правильно? Так, Windows, 2, Да. Богдан. Один, один у, один, один, а один, да, один, Два? Да. Два. Один, два. Если сейчас у, у всех купят по одной системе и по одной программе, то кто больше всех денег заработает? И у кого самая фотошоп. большая? Сумма? Фотошоп, Поэтому, если вы берете фотошоп, то а, директорат работает больше всего. А сейчас переходим на последнюю парту и еще Так, на Я, пожалуйста, выместитесь. Директора, сейчас я говорю для вас, мы продаем не всем все сразу, а только та партия, которую я называю, иначе не иначе нечестно будет, я тоже... потому что все воспользуются тем, что какая-то цена и сразу выигрывают. Тоже... Поэтому если к вам подходят другие, не те, кого я назвал сейчас, а сейчас был я только Максим буду. и а, Ксения. остальным сейчас нельзя было продавать так, посмотрите, если у нас уже получилось собрать э, полный пазл если полный пазл получилось собрать то для этих ребят задание на обратной стороне нарисовать фантастическую картину потом у нас будет выставка фантастических картин всех, кто собрал полный пазл все поняли? торгуются только те шапки, которые я показал, не все три покажите цену, которую вы директора. Сейчас можно Раз, два, три. Да. Не опускайте пока что. Да, Windows. Двойка. А, нашел четверка. Сколько у вас там еще то не вижу? Так, что там начинает меняться, ребят? У один, один и четыре. Один значит, а, куда Так, а у вас только один. А сейчас не все покупают, а только та пара, я назову. Сейчас у нас еще пара. на Хорошо. Значит, вот, им, подходишь к ним, ты подходишь, а покупаешь на один Ипп. и три марса. Все. Ребята, я хочу еще раз уточнить. Вы поняли, что вот эти вот вкладыши э, можно использовать как один марс? Для этого нужно просить? и с обратной стороны написать пожелания своим лучшим друзьям. То есть, например, если я хочу Ксюше что-то написать, я пишу «Ксюша», «Ксюша и дальше что-то приятное пишу. Если у меня много хватит то я пишу «Ксюша Х» или «Ксюша Ф», и дальше пишу свое пожелание. Так. Следующий. Приготовились на счет три. Сказать цель. Подумали? Да. Один Два. Два. Два Сколько у вас? У три три. умный гипп 3 это GIMP, это, это середактор хорошо, значит, система покупает windows и так, кто у нас продавец? Windows и продавец гиппа кто у нас гиппп? дайте, пожалуйста, артемию так, робот пришел под нашу красоту, прессионную дальше отлично, только фотошоп